Honda Civic, человек потерял ключи, приехали на месте, восстановили ключ по замку, чуть-чуть тут разобрали, пластик сейчас будем ставить на место и ставить личинку. Honda Civic, полная утеря ключей, восстанавливаем ключ на месте по замку, прямо в машине. Honda Civic 5D. У нас была полная утеря ключей. Сделали сразу два ключа. Второй у нас получился вот такой. Вставляем ключ в замок зажигания. Заводим автомобиль. Выключаем. Закрываем и открываем. Вставляем ключ. и Кнопочкой заводим автомобиль. Все, автомобиль успешно заводится. Ключик гаснет. Все у нас хорошо. Не теряйте ключи.